В Красноярске 9 часов вечера колонна снегоуборочной техники выходит на тропу борьбы с непогодой и гололедицей. Всю ночь бойцы в оранжевых жилетах, не жалея лопат и щеток, будут чистить дороги от снега, чтобы уже к утру красноярцы могли без пробок добраться до работы. Так масштабно город убирает, когда журналисты просят показать работу коммунальных служб. А когда камеры исчезают, все становится прозаичнее. Показухой занимаются наши коммунальные службы, вот то есть все приписками, чьи дороги не хотят, а отчитываются, что все чищено. Выйти негде, вот посмотрите, все в яму, все во льду. Возможно, жители и власти ходят по разным дорогам, ведь почему-то у одних все плохо, у других все хорошо. Коммунальщики ежедневно отчитываются о проделанной работе. Рекордным днем стало 1 ноября. Тогда очистили 580 тысяч квадратных метров городских тротуаров и 1182 километра дорог. Данные опубликованы на официальном сайте мэрии, при том, что общая протяженность всех дорог Красноярска на 100 километров меньше. Можно было подумать, опечатка, но нет. Через два дня рапортуют, очистили 730 километров дорог. Это когда ехать от Красноярска до Новосибирска. И все это силами двух сотен человек и таким же количеством спецтехники. А сколько за сутки высыпано песчано-солевой смеси? Эту непростую задачу сейчас решают специалисты контрольно-счетной палаты. Тот первый отчет, который был опубликован на сайте администрации, у нас очень сильно возмутил, потому что объем, который был высыпан пещерно-солевой смеси в течение суток, физически невозможно было рассыпать с 100, 100 единицами техники. Мы даже посчитали, что если бы данная спецтехника заправлялась и одновременно посыпала, то есть потребовалось раз 300 засыпать один грузовик. Представьте, за сутки этот грузовик даже при всей своей мощности будет одновременно высыпать, когда в него засыпают песчано-солевую смесь, он то не успеет это сделать. Перепроверить стоило бы и другие цифры. Например, на улице Борисевича 3 ноября очистили абстрактных 1700 квадратов метров, автобусных площадок и карманов. Если брать минимальную длину и ширину по ГОСТу, это будет 56 остановок, а на Борисиевиче их всего 11. В тот же день на улице Тамбовской протяженностью два километра 600 метров объемы работ еще больше – 49 тысяч шестьсот тридцать шесть квадратных метров. В перерасчете Тамбовску чистили полтора раза. В управлении дорог и благоустройства города уверяют – все под контролем. А как вот этот специалист может проверить, что, например, на Красноярском рабочем убрали конкретно 63 854 квадратных метра? Это протяженность всего Красноярского рабочего получается. Если не не это, застрел внимание подрядчиков, что это от селя до селя, соответственно, вся протяженность, на всем протяжении Красноярского рабочего выполнен этот объем физический. Все тут очень просто. Мы работаем, у нас сдельная плата труда, мы не по часовой плате. Вот когда задают вопрос, там техника с поднятым отвалом шла, да хоть он пускай вообще не выезжает. Мы платим за фактически выполненные объемы работы. Говоря простым человеческим языком, нас обмануть очень сложно. По факту вышло 10 машин, а путевки заполняются ну, вот на 150 машин. Машины проезжают, а на самом деле ничего не происходит. У данного водителя, у него должно быть 4 дороги. Смотрит, какая более... «Менее загрязненная дорога, он сбрасывает пыль в отвал, угу. а все остальное он просто проходит ходом, чтобы отчитаться. Они подают в УДИП, к при, при, примеру, а УДИП отчитывается департаменту горхозяйства. За прошедшие сутки мы очистили там 1300 километров». А По факту очищено там 340 километров. Как это работать в холостую, можно спокойно отследить по городским камерам видеонаблюдения, когда снегоуборочные машины ездят с поднятыми ковшами или простаивают на обочине. По факту работа идет, идет, техника есть, есть, ездит, ездит и подсыпает. Все это чиновники отражают в непонятных отчетах. Непонятно, для кого предназначенных. А на улицах люди видят другое. Пока за окном усиливается снегопад, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Тетиньков обещает усилить контроль. Все руководители ДРСП понимают о том, что если допустим, работа будет холостую, соответственно, они денежек не получат. То есть идет объективная, реальная приемка работ, которая есть. А сегодня все руководители при Предприятия предупреждены о том, что сегодня строжайшая, строжайшая экономия идет бюджета. Мы знаем, что средства сегодня тоже довольно такие ограничены. Ограниченные средства – это полтора миллиона бюджетных рублей в сутки, которые тратятся на зимнюю уборку города. Насколько эффективна эта работа, покажет проверка контрольно-счетной палаты. Результаты должны прийти со дня на день. В прошлом году у общественников коммунальщикам уже возникали подобные вопросы. Тогда все это оправдали случайной арифметической ошибкой. Все-таки уборка улиц это дело такое скользкое. Юлия Мавшуч, Виталий Субботин, Николай Чистяков. Воскресные новости.